Так, Максим, добрый день еще раз. А, смотрите, изучил всю вашу информацию, понял по средним чекам и по телефонам, по аксессуарам. А, ну, заранее скажу, что сейчас а, я расскажу про именно стратегию, которая будет вам максимально эффективно использовать в двух рекламных системах. Это ВКонтакте, таргетинг и таргетинг Facebook, Instagram. Ну, больше Instagram, конечно же. С нишей вашей знаком не понаслышке. У меня была в Краснодаре сеть собственных центров по ремонту телефонов, ноутбуков и прочего, поэтому мы хорошо знакомы с маржинальностью товаров и в допродаже, и по телефонам в том числе. Поэтому вот та информация, которая вам пригодится, вне зависимости, будем сотрудничать мы с вами или нет. Значит,. Первое, что надо будет сделать в обоих рекламных системах, это а, выявить а, тех пользователей, грубо говоря, в ВКонтакте надо будет спарсить, в а, настройках а, рекламного комбината Facebook обозначить пользователей с теми устройствами, которые вам наиболее интересны по маржинальности. То есть сначала вам нужно взять свою продуктовую линейку, выбрать оттуда три, скорее всего, четыре группы товаров, которые наиболее маржинальны в, с точки зрения по телефонам, по моделям и на них в первую очередь нацелить рекламу, а, и а, аксессуаров а, к этим же телефонам. А, и сделать две рекламные кампании первоначальные, потом собирать данный, данные в ретаркетинг и запускать повторные рекламные кампании, которые будут <coughs> однозначно намного более эффективны после, эффективны после первого круга. То есть получается, что а, первый момент вы, допустим, берете Honor, да, тех, пользователи тех моделей телефонов, которые сейчас пользуются Honor и предлагаете им аксессуары. Естественно, это будет производиться в, по тем гео, по которым у вас находится точка, либо точки, да, вот я не совсем понял, не углубился, не посмотрел, насколько большая у вас а, сеть, либо это один магазин и рекламироваться именно с этим спецпредложением. Разумеется, нужно использовать всякие плюшки, всякие заманухи типа стекло в подарок и так далее. Ну, понятное дело, что стекло может быть в закупке у вас по минимальной стоимости, как это и бывает. Вот, по поводу того бюджета, который вы обозначили, да, плановый бюджет на новое привлечение заявок на Дополнительно вам нужно 100 заявок в месяц, не дороже по 400 рублей. Это, но ну, принимается, понятно, именно этот бюджет может быть. Что касается бюджета за услуги настройки, тут может быть чек а, разный, все зависит от того, а, ну, допустим, да, мы ударили по рукам, сработались. Если вы заказываете две рекламные системы <coughs> ВКонтакте и Инстаграм, на данный момент я не знаю, какая из них сработает наиболее эффективно, но, скорее всего, и та, и та в вашем сегменте работать будет одинаково эффективно, потому что в, с помощью парферов ВКонтакте мы легко можем вычислить ту аудиторию, которая принадлежит именно э, тем э, телефонам, которые вам нужны, аксессуаров на них. В, что касается таргета в Инстаграм, мы также легко можем это сделать, ну, что это уже делали. Э, настройка рекламной системы одной будет стоить... В районе 20 тысяч рублей с такой проработкой. Почему я говорю в районе? Потому что, скорее всего, если вы заказываете будет вторую, то у вас будет какая-то скидка. Это все индивидуально обговаривается. <coughs> в принципе, вот это основная информация, которую я вам рассказал. Что касается по срокам... По бюджетам на тестирование, вот вы обозначили, что 5 рублей, это вполне приемлемый и за эту сумму можно будет уже получить первые результаты и оттестировать группы объявлений, те, которые будут максимально работать. Каким образом строится наша работа, когда мы приступаем? То есть вы вносите оплату, мы начинаем работать. Что мы делаем? Мы подготавливаем аудитории. То есть вы даете нам доступ к своим рекламным кабинетам, пополняете их, соответственно, заранее, а к Facebook к рекламному кабинету привязываете способ оплаты, либо он уже привязан у вас. Если в рекламном кабинете Facebook еще нет, мы подскажем, как его создать, что предоставить нам доступ, и вышлем все необходимые инструкции, у нас все заранее записано, и где-то вот так вот на раз, два, три вы просто создаете рекламный кабинет, если его еще нет, и запускаете. Тоже касается рекламной системной рекламы в Таргетинги ВКонтакте. Что мы делаем? Создаем аудиторию, создаем рекламные объявления. Несколько вариантов. Это до 12 креативов и разных текстов с разными спецпредложениями, которые вы заранее утверждаете. Запускаем рекламные кампании, получаем первые результаты. В первые 2-3 дня мы смотрим на результативность, отключаем нерабочие рекламные кампании, которые приносят либо слишком дорогие лиды, либо не приносят лидов вообще, оставляем самое рабочее и дальше уже это усовершенствуем, параллельно добавляя некоторые другие моменты, что связаны с сбором аудитории, которая положительно реагирует. То есть мы в контакте тех людей, которые, которых заинтересовало предложение, но которые не оставили свою заявку, либо не позвонили, не обратились, мы их собираем в отдельную аудиторию и на них потом запускаем ретаргетинг с повторным предложением. А, что касается того, каким способом рекламировать, то есть это может быть реклама на лид-форму, реклама на сайт квиз, который можно создать для вас, это отдельная услуга, а, реклама <coughs> на топ-линк. Как один из вариантов. Также мы можем использовать а, приложение, если это ВКонтакте, мы использу... можем использовать а, внутреннее приложение ВКонтакте, которое предоставляет сервис такой, как а, bot Help, допустим по-моему, так называется, да, то есть их много разных, а, но мы можем использовать именно с точки зрения а, мини леннинга ВКонтакте, который очень хорош на мобильной версии, и конверсии его нас устраивают, плюс система аналитики, мы тоже туда можем привязывать и Андекс.Метика, и Google Аналитика для сбора, опять же, аудитории, использования ее в последующих рекламных системах. А, в принципе, это все, что я хотел тело обозначить. Если есть какие-то дополнительные вопросы, задавайте, я на связи.